Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на втором уроке мини-тренинга «Как сделать эффективную рассылку в Viber» в декабре 2015 года. Этот тренинг записывается совместно с техподдержкой SPA-сети FUSPром. Все программное обеспечение, базы и методика работы предоставлена техподдержкой FUSPром. Большое вам, ребят, спасибо. Опять же, в 126 раз. На этом уроке я вам покажу, как зарегистрировать канал Вайбера, но более простым, более быстрым способом. Сразу хочу сказать, что этот способ, возможно, у кого-то не будет работать. Вот, например, я записываю этот урок с другого компьютера. С компьютера, на котором чистая операционная система и браузер Google а именно он нам потребуется для того, чтобы начать работать, он у меня, скажем так, не загажен. Если по каким-то причинам способ, который я вам сейчас буду показывать, у вас не заработает, вам придется как минимум переустановить браузер Chrome. Удаляйте его полностью и скачивайте чистую версию себя. Итак, как же по-простому зарегистрировать канал Viber, используя другой эмулятор андроида, эмулятор от Google. Мы с вами устанавливаем на компьютер Google Chrome и в адресной строке браузера Google Chrome вы копируете вот такой вот адрес, который будет у вас находиться в дополнительных материалах к данному уроку. Вставляем в адресную строку. Мы попадаем с вами в магазин Google <coughs> сразу же на нужное нам приложение. У меня это приложение уже установлено. Вам, когда вы перейдете, вместо зелененькой кнопочки запустить, будет кнопочка установить. Вам необходимо будет нажать на эту кнопочку и пойдет процесс загрузки и установки приложения. Значит, если у вас нормальный интернет, если у вас чистый компьютер, все это происходит очень быстро. И у вас в списке сервисов Google появится вот такого плана закладочка, панель запуска у вас появится нужное нам приложение приложение вот это и есть эмулятор который точно так же как BlueStacks в первом уроке из первого урока нам эмулирует на работу android устройства при первом запуске внешний вид будет несколько другой у вас появится окошко приветствия здесь будет написано волком да Добро пожаловать. И возможно будет гореть какой-то красный значок страшный. да, И много-много текста по-английски. Пожалуйста, не пугайтесь. Внизу, вот здесь вот в левом уголочке, у вас будет кнопочка Continue. Продолжить. Нажимайте на нее. Откроется окошечко, которым нужно просто нажать кнопку ОК. И все. Вот после двух этих щелчков, первый щелчок на continue, продолжить, потом в открывшемся окошечке на кнопочку "ОК" ok, у вас приложение должно принять именно вот такой вот вид, как у меня. Еще раз повторюсь, есть вероятность того, что IPC у вас не заработает. Тогда... Переустанавливайте Google Chrome, удаляете его полностью и заново скачивать это приложение. Если опять же не заработает, тогда каналы будете регистрировать только способом, который я вам показал в первом уроке. Но надеюсь, у большинства из вас ARC прекрасно будет работать. Так, приложение установлено. Следующим шагом вам необходимо будет опять же по ссылке скачать Viber. То есть, приложение, само приложение Viber для эмулятора ARC. Вы его скачиваете, опять же, точно так же с Яндекс Диска и у вас появляется файлик вот с таким вот расширением APK. Это расширение указывает на то, что это приложение как раз работает в Android. Что мы делаем дальше? Пожалуйста, запомните, в какую папочку вы скачали Возвращаемся в rc в эмулятор наш. Он также нам сейчас будет эмулировать наш виртуальный мобильный телефон, работающий под андроидом. Нажимаем, видите, на плюсик «Добавить файла ПК». А мы будем добавлять именно файла ПК с программкой Viber. Нажимаем на плюсик «Добавить». И начинаем этот Viber искать из той папочки, в которую вы ее скопировали. Нашел нужную мне папку, выбираю файлик, нажимаю открыть и пошел процесс загрузки. Вот опять же на этом этапе у вас тоже может выскочить какое-то страшное сообщение и ARC может не работать. Вот такая вот специфика. Только по этой причине я вам дал два варианта регистрации канала. Но опять же надеюсь на то, что у вас все будет работать хорошо, опять же при условии если у вас чистенькая система и чистенький браузер. Значит, что нам необходимо сделать после того, как приложение Viber загрузилось? Вам необходимо выполнить простые настройки, то есть выбрать из ориентации порта, «Портабельная версия» и выбрать, что вы будете регистрироваться через телефон. Все, Больше ничего вам менять не надо. В принципе, уже можно было бы и начинать нажимать на кнопочку тест. То есть для, для первой регистрации, в принципе, ничего другого делать не надо. Но я вам сразу, как и в первом варианте, покажу полную схему действий, которую вам нужно будет делать при регистрации каждого канала. Вот здесь вот в разделе, где у вас написано ID, видите, здесь набраны какие-то уже цифры. Вот в этом поле вы вбиваете вообще произвольный набор букв и цифр. То есть вот так вот мы сейчас с вами легким движением руки поменяли ID нашего телефона. Для первого раза можно, конечно, не менять для регистрации первого канала, но лучше уже как бы вбить себе в привычку, что перед регистрацией каждого канала мы с вами меняем ID. Вбили произвольное ID, нажимаем на кнопочку тест. Опять же. Появляется окошко, в котором вам необходимо нажать на кнопочку «Удалить». Для чего? Для того, чтобы удалить личные данные программы старой, со старым ID. Ну, то, есть, то же самое, что мы с вами делали в Люстаксе, когда очищали через настройки вайбера. Очищали личные данные. Нажимаем «Удалить». Окей. Сейчас происходит запуск вайбера как бы, с нового телефона, с новым ID. На этом этапе тоже может произойти глюк, то есть программа может свалиться. Очень надеюсь на то, что все будет хорошо. Сейчас происходит запуск нашего вайбера. Необходимо просто немножко подождать. Сейчас появится уже знакомое вам окошко приветствия, если, конечно, вы проходили первый урок. Вот появилось знакомое нам окошко приветствия. Все практически точно так же, но только может быть, с адаптацией прям под мобильный телефон. Видите, все узко и длинно. Нажимаем на кнопочку продолжить. Опять же убеждаемся, что у нас правильно выбрана страна. И вот здесь вы должны вбить номер мобильного телефона. В первом случае я использовал реальный мобильный телефон своего администратора. Но сейчас она ушла на обед и повторно я на него не могу зарегистрироваться. Вообще-то можно регистрироваться на мобильные телефоны своих родственников можно купить много симок но лучше конечно чтобы эти симки были не на ваше имя регистрироваться на реальный телефон конечно есть смысл только в том случае если вы планируете в этот вайбер входить несколько раз ну то есть что этот вайбер у вас будет но ну, не только для какой-то спам рассылки а для того чтобы этим вайбером будете пользоваться если вы создаете вайбер именно чисто для спама то конечно использовать реальный мобильный телефон Телефон, ну, наверное, ну не стоит, особенно телефон, который зарегистрирован на ваше имя. Но ну, и сам процесс, конечно, пере, переустановки симок в телефоне. Но лично мне, меня он не нравится, не радует. Плюс, опять же, нужно будет на телефоне сбрасывать ID. Вот только поэтому я вам рекомендую не заморачиваться с реальными симками. Я вам рекомендую использовать сервис виртуальных мобильных телефонов. Я об этом сервисе уже рассказывал, у меня лежит видео на канале. Это сервис, который мне в принципе нравится, он далеко не единственный. Есть еще несколько сервисов, ссылки на них я вам дам. Вы регистрируетесь на сервисе, пополняете свой баланс. Опять же, кто сам не разберется, я дам инструкцию, которая уже у меня давно лежит на канале, я давно пользуюсь этим сервисом. Вот Входите в раздел SMS, но он у вас и так будет выбран уже по умолчанию. Выбираете сервис. И ищите Viber. Вот если пунктик зелененький, значит номера вайберовские сейчас доступны. Обратили внимание, что за одну регистрацию с вас будут брать 4 рубля. Причем, опять же, есть вариант, что вы не получите смс на этот номер. Бывает, смс приходят очень долго. Вот я выбрал Viber. затем я выбираю страну. Так как у меня IP русский, то чтобы не было никаких там проблем я опять же выбираю российский номер для регистрации вайбера и нажимаю на кнопочку получить номер пошел процесс получения виртуального мобильного номера вот этот процесс может длиться достаточно долго то есть вы можете конечно на него повлиять если вы увеличите цену то Есть есть вот такая возможность, вот, почитайте, пожалуйста, как можно побыстрее получить номер, но довольно часто он приходит быстро, вот как в моем случае. Вот я уже заметил, что когда регистрируешься днем, видимо, не так много людей пользуются сервисами, номера приходят достаточно быстро. Что я делаю? Я опять же беру, выделяю этот номер, семерка мне не нужна, копирую его и сразу сохраняю его в блокнотике. Ну вот в том же самом блокнотике, где у меня ссылка на arc -шку. Вот, сохранил номер мобильного телефона, на который я регистрирую канал. Для чего я это делаю? Опять же, только для того, чтобы потом нам этот номер вставить в рассылщик. Этап номер два на следующем уроке. Номер обязательно сохраняйте, иначе не закончите процесс. Так, номер мы получили. Возвращаемся в наш эмулятор и вставляем номер в строку номер телефона. Вот. У меня на этом компьютере по непонятной причине не работает вставка. То есть ни Ctrl-V, ни правая кнопка, ничего не работает. То есть мой вариант только один. Взять и руками вбить этот номер. 905, 537, 56, 30. Естественно, старайтесь все вводить правильно. Нажимаем на кнопочку продолжить. Убеждаемся, что мы его ввели абсолютно верно. Нажимаем ОК. Пошел процесс активации. Значит, Возвращаемся на наш сервис виртуальных мобильных телефонов. Нажимаем на кнопочку готов. То есть, что номер получен. Хотя лучше бы это сделать было сразу, как только вам номер дали как только вы его сохранили. Сейчас пошел процесс получения смс на этот номер. Вот этот процесс чаще всего длится еще дольше, чем получение номера. И бывает так, что ждешь там несколько минут, а смс не приходит. Последний раз я ждал где-то порядка, не знаю, там 10 минут и решил прервать этот процесс. Для того, чтобы прервать процесс, вам нужно будет нажать на кнопку «Использован», то есть «Остановить», «Закрыть» запущенное вами приложение. У нас тут, видите, запущены два приложения. «Закрыть «Запустить ее заново». Настройки, портативная телефон у вас сохранится, это будет запомнено. Вбить новый ID, нажать тест, почистить и запросить новый виртуальный телефон. Ну, я надеюсь, что ИСМЭСКА придет. Я сейчас нажму просто на паузу. И когда ИСМЭСКА придет, я продолжу запись. Вот нажимаю на паузу. Так, я уже почти отчаялся даже притащил блок питания от ноутбука, но вот сейчас смс пришла за 4 минуты. В принципе, относительно неплохое время. Приход смс сопровождается таким звуковым сигналом. Есть, если колонки включены, то вы услышите. Что я делаю дальше? Я выделяю эту смс и вставляю ее в поле «Введите смс здесь». Но, опять же, Ставка у меня не работает. Мне придется ее вбивать руками. 85, 96, 34. Все. Нажимаю на кнопочку «Войти в вайбер». Практически все. Осталось только оформить. Ну вот, произошел опять же призывный звук. Этот сервис мне сказал, что смс пришла. Вам нужно нажать на кнопочку «Верно». И закончить операцию. Обязательно это делайте, чтобы этот номер сервис отметил как использованный и больше никто на него Viber не регистрировал. Вам необходимо добавить фото. Можно сделать фото со своей веб-камеры. Можно сделать фото, загрузить вашего компьютера. Нажимаю открыть файл и выбираю какую-нибудь картиночку, которую вы опять же заранее подготовили. Документы. И вот эту картиночку сделал. Точно так же ее кадрирую. Нажимаю сохранить. Придумываю Света. Ну, придумываю имя. Например, Лена. И нажимаю на продолжить. Все. Канал вайбера готов. Номер я его записал. Для того, чтобы передать его в рассылщик. После того, как этот вайбер я помещу в рассылщик, я закрываю приложение, запускаю его заново для того, чтобы регистрировать новый канал. Ввожу другой ID, нажимаю на тест, очищаю, нажав на кнопочку удалить данные. И опять же через тот же самый сервис мобильных телефонов виртуальных запрашиваю номер, номер нового телефона, жду смс. Естественно новый номер сохраняю. И еще один канал у меня готов. Приложение Viber не закрывайте до тех пор, пока вы не поместили этот номер в программу рассылщик. И вот как раз в следующем уроке я и покажу, как установить программу рассылщик, как ее настроить. И покажу, как добавлять вот эти вот наши зарегистрированные каналы в Viber в программу рассылщик. На этом все. Смотрим третий урок.